Мы приветствуем вас на втором потоке энерговибрационных практик, которые будут не просто передавать вам энергию, а будут трансформировать вашу жизнь. Это уже без ложной скромности, потому что первый поток показал ну, достаточно интересные моменты на уровне работы, и тем более уже начинают, уже девчонки пишут, что начались результаты уже у одного человечка, отдали деньги, вложили в биткоины, потом решили вовремя выйти, а деньги не отдавали, два месяца человек не мог забрать деньги, а уже забыл, бросил, оставил это дело, и в этот момент просто позвонили и сказали, ты знаешь, забирай эти деньги, а мы нашли на твое место другого человека, то есть хотя могли и этого не делать. А, ну, то есть вот, вот моменты такие пишут, и это очень радует, что только закончился поток, уже начались результаты, я уверена, что у вас будет не меньше да, Народ присоединяется, если кто-то а, будет проходить до востребования, так тоже можно, я понимаю, что не всегда есть возможность быть в эфире, а, страшного ничего не происходит, вы просто-напросто, а, у вас в чате, в общем, есть ссылка, если вы не смогли присутствовать на самом сеансе, вы переходите по этой ссылке и произносите тот же призыв, ту же фразу, которую произносят все, и в этот момент у вас пойдет ваш сеанс, ваша сцепка. Независимо от того, с нами вы на эфире, или вы принимаете до вас требования, это в течение суток вы можете принять. Собственно говоря, вы получаете сеанс, потому что мы с вами работаем, ваше присутствие, по большому счету, нам даже не нужно. Это вот, ну, чтобы ваш ум понимал, что с вами работают, что вот именно в этот момент, вы что-то чувствуете, вы присутствуете. Как я и говорила, мы работаем троем. Работаю я, со мной работает наш сын Владислав, и с нами работает Эла. У нас будет проходить два сеанса в день. Один мы будем сеанс проводить вместе с вами онлайн, а один сеанс будет ночной, когда мы ночью троем работаем, мы работаем целый, выработали уже для нас удобное время с 12 и до победного. Почему такой формат? Тут на самом деле несколько причин, и самая основная причина, когда я работаю в прямом эфире, у нас есть определенное время, и мне, моя задача активировать вас, активировать поток, активировать а, ключи, которые я вам дала. А уже когда мы работаем ночью, тогда мы, у нас времени до утра, мы можем делать а, столько, сколько надо, то есть мы уходим в сеанс и, в общем-то, находимся там столько, сколько нам надо. И а, здесь ваш умный ум нам не мешает, потому что он в основном спит, и мы свободно себя чувствуем, у нас нет ограничения по времени, а вот поэтому там мы уже можем спокойно работать с вами. Поэтому у вас за 5 дней будет 10 сеансов. А сегодня мы с вами будем начинать с «Любовь к себе и отношения», а, потому что, а, вот вы знаете, тот поток показал, что это была самая тяжелая практика. Я, честно говоря, думала, что будет здоровье самое тяжелое, потому что а, тема здоровья, она… Но это уже конечное, да, уже когда вы совсем не понимаете ни себя, ни Вселенную, тем более, да, и вас уже, вот, вот, чтобы хоть как-то остановить, уже начинают болячки сыпаться. А, и, но с другой стороны, тема любви к себе, она на самом деле еще тяжелее, чем здоровье, поэтому мы там работали с любовью к себе, с отношениями на второй день. Но вот в этом сегодня мы будем работать с вами в первый день. Сегодня у нас будет практика с настройкой, то есть сеанс будет с настройкой. Что такое с настройкой? Я буду говорить, я буду прям вкладывать, сонастраивать, соединять вас, соединять поток, соединять с мастерами. То есть как это происходит, чтобы чуть-чуть вот ваш ум подкормить вначале. Я, наверное, скопирую вам с того чата, когда я описывала, вот, что я видела, как это происходит. Дело в том, что та энергия, которой работаем мы сейчас, да, которая мне давно пришла, и вот сейчас она передана Элли и Владу, это не энергетика. То есть как работает энергетика? Вот мы целитель своей энергии воздействует на определенный орган. То та техника, которой я работаю, я ни, ни на что не воздействую, мастера ни на что не воздействуют. Мы не вкладываем в себя свое присутствие, свои, свои мозги, свою энергию, свое состояние. Оно, поток идет через нас, и поток идет оттуда, с самого-самого верха, то есть чистейший. Да, это можно сказать ну, поток из высшего Я. Это, это вы знаете, это какой-то даже запредельный, вне, косм ну, вне вселенского разума какой-то поток, потому что там показывают голограммы. Мы работаем на том уровне, где… Создаются программы людей, и чтобы, ну, как бы вот примерно, чтобы вы понимали, Помните, да, вот кто постарше поколения, те помнят, когда вот, были пластинки такие, вы заказываете музыку, и пластинка выпадает, играет и уходит. Да? И вот таким образом разные пластинки выпадают. Вот если образно представить наше подсознание, это примерно так и происходит. Есть э, определенные пластинки с установками, которые, установки эти работают и нам, собственно, мешают жить. Я вам сейчас тоже нарисую, я эту игру перерисовала и как это все выстраивается. Тут главное будет образ передать. Вот смотрите еще раз, я художник от слова худа. Есть три уровня там нашего подсознания. Уровень тот вот как голографический, который мы ни умом, ни сознанием, ни подсознанием мы его не можем никак поменять. И вот здесь самые главные установки. Это то, что влияет на нашу жизнь. Это то, что закладывается, это программа, которая у нас есть. Да? Далее идет второй уровень. Вот, вот мы, мы работаем вибрационно, мы работаем вот на этом уровне. Почему у людей они бегают по практикам, бегают по медитациям, они работают вот на этих двух уровнях? Вот этот не затрагивают, поэтому результатов нет. Это уровень, я даже не... Ну, я, Понимаете, мне тяжело это объяснять, потому что я это вижу, но название я не знаю, потому что об этом книжек не пишут. Но я знаю, что вот это уровень голограммы, это уровень того, тех программ, которые в нас заложены. И вот этот уровень, это как раз вот тот уровень подсознания, с которым мы с вами работаем в коучинге. А это уровень сознания, то есть то, что мы понимаем. Я осуждаю богатых, значит, я э, понимаю, что я там боюсь быть богатой. Да? Я хочу замуж, но я боюсь, что надо меняться. Это уровень сознания. Подсознание – это то, что мы делаем в коучинге. Многие из вас уже в коучинге и знают, что это такое. По-моему, у нас сегодня все из коучинга. И вот секрет воздействия, на котором работаем, уровень, на котором работаем мы сейчас, это уровень третий, без которого все остальное оказывается просто рукомашеством и многодрыжеством. И вот это голографическое состояние, оно, что получается, есть программа, кстати, вот именно эту программу мы с Владом сейчас умеем рассчитывать, четко то, что заложено у каждого человека индивидуально в дате рождения, и мы делаем такую диагностику человека, когда мы просматриваем вот эти программы, то есть там три вида моментов идет, три вида материала, болезни, которые могут быть у вас из-за того, что вы не выполняете свою программу, сама программа и рекомендации, которые мы выстраиваем для вас, для того, чтобы вы могли выйти. Вот такую прогноз, такую диагностику мы делаем. Вот Света у нас уже получила такую диагностику, я не помню, кто еще из ребят получал. Вот. И она очень хорошо помогает в работе, когда мы работаем с человеком. И то, что мы делаем, это на самом деле намного больше, чем просто энергетика. Это, это вообще не энергетика. Это идет соединение вас. То есть смотрите, когда у вас низкие вибрации, тогда вы привлекаете что-то на уровне низких вибраций, то есть не очень приятное. Когда у вас вибрации повышаются, соответственно, вы начинаете получать что-то более приятное, так скажем. Когда вы выходите на уровень любви и выше, у вас оно само начинает приходить в большей степени, при том, ну, приятного. И а, что происходит во время сеанса? Это а, соединение вас, при том через ключ сейчас, который вы получили, через ключ соединение вас, через мастеров, то есть есть вот этот голографический уровень, а, есть мастера, которые а, с вами работают, да, через которых идет поток, потому что вы-то еще не на том уровне вибраций. Вы пока не можете, вообще на самом деле это может каждый человек. То есть это доступно абсолютно каждому. Именно этим мы и будем заниматься, но это просто время. И для того, чтобы сейчас уже начать а, исправлять, вот, трансформировать это, мы как раз-таки проводим эти сеансы. Далее, от нас это идет к вам. Во время группового сеанса в данный момент, либо во время индивидуального сеанса, когда э, кто-то пожелает на индивидуальный сеанс прийти, и идет сонастройка вибраций. И получается, что, например, сегодня мы работаем с любовью к себе и э, счастливые отношения. Кому надо найти, э, вы создаете намерение найти. Кому надо урегулировать, у, наладить, улучшить отношения те, которые есть, вы высказываете намерение своими словами, без всяких там правил. Далее идет согласование с той программой, которая есть у вас через ключи, и исправление там, не здесь, мы не исправляем прошлое, мы не исправляем будущее, мы работаем, трансформируем здесь и сейчас». И вас вытягивают на уровень тех вибраций, на которых будут строиться счастливые отношения. Да? То есть мы в вас ничего как бы, ну как в личности не меняем. И вот эти установки, которые есть, блоки установки на вибрационном уровне, вот там на голографическом каком-то уровне, они там начинают трансформироваться и выделять силу, выделять ресурс. Вот таким образом это работает. Но опять-таки это достаточно образно, достаточно кратко. Я в будущем еще буду, наверное, записывать разные видео о том, как я это вижу, как я это понимаю, потому что, ну, честно говоря, вот перерыли уже весь интернет, нет пока, много пишут там вибрационная работа, но подразумевают мантры, медитации или звуки, просто звуки подсознания, для подсознания, да? воздействие на определенной частоте, но это другое, это вообще другое, колоссально другое. Кто-то говорит, вибрационная работа, но это просто работа энергетикой, это тоже совершенно иное, это совершенно не связано с тем, что получается у нас. И несмотря на то, что я этой энергией уже работаю около 4 лет, ну да, 3-4 год, я сама до конца, еще не до конца понимаю, осознаю, вот как это все устроено. Мне показывают постепенно, по шагам, и я вот могу вам передать. Поэтому единственное, что я могу сказать, вот по итогам первого потока, те, кто попали, вы попали, вы попали по полной. То есть вы даже не представляете, как идет перезагрузка ваших программ. Мы с сами, когда обсуждали, сеанса, мы сами были в шоке, потому что ну, с нами это тоже происходит работа. И мы каждого видим, несмотря на то, что работа групповая. То есть, вы знаете, ну, честно говоря, мы сами даже недооцениваем, насколько мощная работа происходит, насколько мощная трансформация и насколько у людей вот, ну, вообще просто программа будет меняться. Просто меняться программа. И единственное, что постепенно, потому что в один момент это делать очень опасно. Иначе вот ну, в один день это нереально, это опасно, потому что все, все пойдет а, кувырком. А, могут люди у вас отпадать, имейте это в виду, потому что те люди, которые слабые, энергетические вампиры, которые не готовы расти, они будут от вас отпадать, им будет опасно с вами просто-напросто находиться. Потому что вы, будучи на более высоких вибрациях, вы будете их распространять, знаете, как радио. Вот радио есть, в комнате его включили, да, мы именно будем включать вас в данные моменты. И вы будете транслировать, транслировать то, к чему они не готовы. И вопрос в том, что либо они, стану, ну, либо они начинают меняться, начинают двигаться, начинают развиваться, неважно как, неважно в чем. Изучать языки, ходить на танцы, кататься на велосипеде, учиться ездить за рулем, то есть неважно что. Это не говорит о том, чтобы в духовные там, течения какие-то идти. Нет, совершенно не так. Либо от вас отпасть, потому что вы для них становитесь опасны. Вот. Не удивляйтесь, если вдруг будет, будет смена работы, например. Потому что если ваша работа она не сможет выполнить ну, вот, ту программу, которая у вас заложена, то вы работу будете менять. И для вас, тогда варианта два, либо вы э, увидите, услышите сразу э, какие-то вот ну, моменты, что пора переходить, либо вы э, не услышите, не услышите, не услышите, потом что-то может произойти, вас уберут оттуда, либо через подставу, либо через сокращение, либо через увольнение. Поэтому здесь вот ну, имейте в виду, что э, наша задача с вами, вот, Понимать, что сейчас идет подключение напрямую к вашему Высшему Я. И согласование вашего пути, оно будет выстраиваться. Выстраиваться оно будет в вашей жизни повседневной. Вот, на этом я, наверное, завершу пока рассказ. Если есть вопросики, пишите. Я пока продублирую в чат ссылочку, этот ключ, который на сегодня. И расскажу вам, как работать с ключом. Эл, если, может, что-то хочешь добавить, добавь. Я могла что-нибудь забыть на самом деле, потому что у меня что-то сегодня этот, и эфиры, и одно, и другое, и третье. И могла что-нибудь упустить. Энергоключ на сегодня – это энергоключ, который будет выстраивать ваши отношения наилучшим для вас образом. То есть либо привлекать к вам партнера, либо улучшать ваши отношения и вот, ну, выстраивать ваши отношения. Как мы его произносим? Во-первых, шепотом. Смотрите, первый момент техника безопасности. Ключи передавать никому нельзя. Ни из большой любви, ни из ненависти никак. Передавать ключи другим людям нельзя. Первый момент. Потому что идет... так, То есть они будут для людей просто как набор слов. Ключи работают только при индивидуальной подключке активации бесполезно будет людям что-то проговаривать, это как минимум. У вас это произойдет обнуление. Следующий момент, если, в общем-то, кому-то даете, то я не удивлюсь, что может быть, наоборот, откат и ну, какие-то неприятные события. Поэтому вы уж как бы имейте в виду... Если вы очень-очень хотите с кем-то поделиться, поделитесь, и у вас пойдет какой-то откат, не пишите, потому что что-то как-то практики плохо работают. Имейте в виду вот эту ответственность. Ключи даются на определенную группу, на определенное время, на определенные сеансы, активируются, вы ими сами можете пользоваться всю оставшуюся жизнь по тем тематикам, которые, к которым они относятся. Можете записать где-то себе и пользоваться, но передавать никому нет смысла, как минимум, а то и опасно. Второй момент, как мы их произносим. Произносить обязательно шепотом. А почему это делается таким образом? А бесполезно, бессмысленно делать это про себя, потому что тогда будет просто опять-таки набор слов. Когда мы произносим вот определенные фразы, которые вы будете получать, мы сонастраиваем вот, ну, выделяем некую вибрацию, да, создаем определенную вибрацию. Именно шепотом, не громко. И тогда вы подключаетесь, и у вас начинает идти работа. Говорить можете сколько угодно раз в день. Рекомендую 2-3 раза в день, 7 минут, и дальше по возрастающей. Сразу будет либо кружиться голова, может быть, ну, как бы першение, да, то есть сразу не стремитесь делать это много. Вот, Опять-таки, даже 7 минут у кого-то может сразу не получиться, хотя бы 7 раз, давайте так. 7 раз можете отдохнуть, 7 раз можете отдохнуть. Во время практики нет обязаловки, вот около часа у нас будет практика, нет обязаловки говорить бесконечно. Чувствуйте по себе, устали, помолчите, хочется говорить, говорите вы автоматически будете хотеть проговаривать ключ активации тогда, когда вам это будет необходимо. Поэтому просто делайте так вот по тому, как вы это чувствуете. Вот, вроде бы все, все указатки дала, к старту готовы. А, пьем водичку и, да, кстати, зевать будете, а, можете зевать постоянно. Физически могут быть какие-то ощущения, это нормально. Мы уже тоже... Начинаем зевать, это чистка, поэтому, чтобы мы работали спокойно, не переживали, там мы как-то расслабились, мы видео отключаем, после сеанса мы к вам возвращаемся, вы будете слышать только музыку и мой голос. Сейчас мы музыку попробуем на, по звуку, я включу музыку, и вы мне скажите, насколько комфортный звук музыки и слышно ли мой голос, чтобы мы понимали, тише или громче делать М -м -м. А, без, кстати да без разницы сидя или лежа вот такой момент забыла сказать так нас еще видно да нас еще видно а, смотрите маленькая фишечка которая не относится никак к вибрационной работе тем не менее она может вам быть в помощь для того чтобы улучшались ваши отношения почаще сидите ну вот кулачки да и вот так вот вот так, вот да. И вот где почувствуете боль болевые, либо вот повыше, как можете поставить, либо болевые точки. И какой-то период вы можете вот так сидеть. Опять-таки, не обязательно всю э, практику, не обязательно весь сеанс. Просто вот так вот, вы даже потом дома можете так сидеть. Да, Эйла, мне обычно после сеанса идет информация, а потом дам в чат. Да, все отлично. Да, у Эйлы потом идет информация, потом выдаст э, что-то интересное. Так, вроде бы теперь все сказала.